Сочи ЮДВ сегодня отдыхает. И сегодня я вам покажу, как мы можем и умеем отдыхать. Это для маленьких детей. А вот такие большие подарки, это для больших детей. Все, Дед Мороз спешит на помощь. Дай бог всем здоровья. праздником вас, наступающим Новым годом. Ура! Давайте, пейте, да. Потому что наши клиенты получают то что действительно приносит или доход, или это надежная инвестиция, или это надежное жилье. Сочи ДВ лично для меня это дом и семья, в которую хочется возвращаться. Владимир у нас, ребят, но ну, а как вы хотите, все время, чтобы отдыхать, надо хорошо поработать. Иван, мы тебе дарим iPhone самый последний, 14-й, чтобы ты... Марина, Дмитрий, я безупречно благодарен вам за все, что вы даете мне, всей э, команде. Блин, мне кажется, я сейчас раскладываюсь. Давай, запомнилийся. Все, да. все хорошо. Все, спасибо. Дай бог каждому. Спасибо тебе за развернутый ответ и поздравления, а -а -а. да. мы даем слово самому сексуальному мужчине в Сочи ЮДВ. Павел Николаевич, Павел Николаевич, стой, стой, стой, Павел Николаевич. Просто идите к своей цели, будьте, верьте в то, что вы делаете, все сбудется. Друзья, всем привет, всех приветствую, все, кто нас смотрит. С вами снова я, Иван Колосов, и впереди наша веселая команда, команда Сочи дв Я вам хочу показать сегодня максимально интересный контент. Это будет наш корпоратив. Я, правда, недавно, относительно недавно проснулся, все, я уже в дороге на Красную Поляну, корпоратив у нас будет проходить на Панорама Бай Mercury, это отметка плюс 960, для многих, кто не знает, не понимает, на Красной Поляне отметка 960, это над уровнем моря, да, практически на 1 километр мы будем над морем. А Красная Поляна у нас, знаете, из поколения в поколение, наверное, так уже скоро можно будет назвать, от, относительно каждый год мы встречаем там все праздники. Ох, как трясет. Все праздники, дни рождения, корпоративы, все остальное. Итак, давайте, не будем долго затягивать. Так, автомобили. Не будем долго затягивать. Давайте, друзья, ребята, не отключайтесь, потому что я вам сегодня хочу показать максимально самое интересное, как все будет проходить мероприятие, что за мероприятие, что за комплекс вообще, вкратце Красную Поляну. У меня полнейшая машина, полная. Меня загрузили как настоящего Деда Мороза. Настроение отличное, потому что в преддверии Новый Год, кстати, год очень будет хороший, замечательный, интересный. Хочу сказать даже вкратце, это будет мой личный год. Год кота-кролика. Ну, ничего страшного, этот год будет самый лучший. Сейчас я вам покажу, насколько у меня загружена полностью вся машина. Да, я везу как настоящий Дед Мороз подарки. Поэтому, друзья, смотрим. Смотрим и не отключаемся, потому что дальше будет все настолько интересно. Друзья, вы только посмотрите. Подарки, подарки. Все усыпано подарками. Вот это подарки. Ох, какие тяжелые. Я не знаю, наверное, килограмм 10 одна коробочка весит. Это для маленьких детей. А вот такие большие подарки это для больших детей. Все. Дед Мороз спешит на помощь. Встречайте. Впереди будет вот так. Дорогие мои, огромный привет. Я нахожусь на... Красной поляне, высота 960, а если быть точнее, это э, горки Панорама, а точнее Панорама Бай Меркури. В общем, ательера Аккор, у нас здесь сегодня корпоратив у компании Сочи ДВ, в общем, вечер смеркалось, выглядит все примерно вот так вот, прямо под нами непосредственно 4 стихии, таким образом называется банный комплекс, прекрасная лужайка, с которой делать Идеально всякие селфи или же красивые виды снимать, дорогие друзья. А я сейчас спускаюсь из своего номера люкс в ресторан, бывший ресторан Романов. Я думаю, все должно быть хорошо. Тем более, что все заранее не заправились. Все трезвые. Все за здоровый образ жизни, все за Жоз. А, поехали. Увидимся. Дай бог всем здоровья. Друзья, родненькие. Приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Илья Шамшин, и мы начинаем. Друзья, сегодня в корпоратив компании Сочи ЮДВ. Друзья, позади меня, за снежные горы, мы сейчас находимся на вершине 960 метров да, над уровнем моря. Друзья, однозначно это мероприятие, которое э, в сердце каждого сотрудника Сочи ЮДВ. Занимает отдельное место, друзья Мы все-таки подводим итоги, до да, уходящего года У нас на дворе уже, да, конец декабря Но, друзья, хочется показать для вас, знаете как? Ролик о корпоративе Сочи ЮДВ глазами сотрудника Вот просто глазами сотрудника, друзья Атмосфера просто безумная Мы работаем для вас, мы работаем не покладая рук Друзья, действительно, то, что мы делаем для вас, мы делаем это от души. Мы делаем как для себя. И когда вы являетесь инвестором, покупателем, разовым или постоянно инвестируете с нами, разницы нет, друзья. Мы стараемся, знаете, вот, ну, прямо от всего сердца, от всей души. И э, сегодня сделаем ролик, да, как мы в Сочи ЕДВ отдыхаем, как весь коллектив собрался в Красной Поляне и... Хочет отдохнуть, да, хочет отдохнуть и сердцем, и душой. Мы уже сходили в спа, немножко погрелись, да, искупались в бассейне. И сейчас начинается официальное мероприятие, друзья. Позади меня просто, ну, нереальная красота. Я вам сейчас покажу. Вот так все это выглядит. Друзья, опять же, вот хочется, знаете, вот опять свои три вот копейки ставить про город Сочи. Блин, но ну нет ни одной такой локации, где есть и море, и горы, да, и хорошие отели, да. То есть там, где ты можешь отдохнуть и сердцем, и душой. Друзья, Сочи UDV сегодня отдыхает. И сегодня я вам покажу, как мы можем и умеем отдыхать. Ну вот, друзья, и настало преддверие вот этого праздничного настроения. Мы уже идем по коридору, да. Мы идем. Скоро у нас буквально... Относительно буквально недавно у нас, в скором будущем, у нас будет уже корпоративное настроение. Праздничный стол. Поэтому еще буквально чуть-чуть, и мы уже будем за красивым столом. Давайте посмотрим, что это за стол у нас будет. Друзья, как это тяжело, когда ты приходишь на корпоратив трезвым. Ну, вообще я вам рекомендую не пить, дорогие друзья. Это начало корпоратива. Тот, кто выживет, тот получит медаль. Но выживут не все. Как доказывает практика, по итогу, в итоге, мало кто остается в здравом уме и в трезвой памяти к окончанию корпоратива. Жалко этот стол. Много рук и ног будут плясать и возможно зайдем на того дорогие друзья Андрей, ваше впечатление. Замечательно. Вы планируете все? сегодня употреблять? Конечно, а как же? Святой дело, корпоратив же. Наша пойдем любимая компания. Пойдем исправим это. Ну, сейчас, черт недоразумение. Черт, черт. Не будем торопиться еще весь вечер. В я я первый начинаю черт. корпоратив треза. Да ты что? Да. Нельзя такие традиции продолжать. Ты знаешь, нужно что это нужно бороться ужас. с такими трезвыми традициями. Поэтому исправим этот недоразметный да, позже И... у, у нас, еще, позже, у нас еще весь вечер вон они еще. тоже идут друзья вот такая елочка красивая нарядная сейчас потихонечку глянем народ только собирается потихонечку мы подготавливаемся вот такой стол огромный огромнейший вот так потихонечку подготавливается мероприятие вот здесь уже подарки готовы Немножечко даже уже нервничает Все только начинается Так, надо закрутить, дорогие друзья Корпорат ЮДВ Уже не помню, какой по, по счету Ну, в принципе, все должно быть весело Все должно быть весело В этот раз я не настолько улыбчивый, как в предыдущем году Но буду стараться вести себя хорошо и не баловаться с каждым годом наш стол все больше и больше. Пьющих, правда, все меньше и меньше, потому что знают, что последствия, конечно, бывают чреваты. Ну ладно, не в этом дело. Так слегка запомнить, как оно все начиналось. Вот они. Этот человек бросил пить, поработав в компании Сочи ДВ. Этот и не пил. Пить будешь? В смысле? Ну, хоть немножко употребляешь? Ну, пригублю, хорошо. Нормально. Хороший человек. Этот не пьет. Испортился. Этот пьет, Этот пьет. Иногда. Тоже хороший человек. Да, Будем сегодня. Да. Кто-то скажет, скучно. Ну, я считаю, что, может быть, не совсем уж и скучно. В принципе. Зато все помнят, как начался корпоратив. Вообще, корпоратив – это зло, дорогие друзья. И мне иногда страшно, когда он начинается. Поэтому берегите себя, когда начинается корпоратив. Думайте о последствиях, когда вы будете вспоминать следующий день. Когда вы прочетесь, скажете, о боже мой, что же было вчера? Вот так вот у нас потихонечку, подготовочка, к корпоративчику. Скоро все будет. Сначала у нас пустые тарелочки, пустые бокальчики. Но скоро, скоро, скоро, максимально скоро все будет. Вон у нас наш алкогольчик. Скоро здесь будет поздравление, поэтому, ребят, готовимся. Скоро все будет самое интересное. Здравствуйте, очень хорошо. Главное, огромный привет. Привет, пожалуйста, все-таки освещено. Налито наполнено. И я очень рад, что вы сегодня с нами. Стол у нас до финал на уровне хрена. Давайте, я с вами успею подраться. Поэтому, дорогие друзья, с праздником вас, с наступающим Новым Годом. Уре! Давайте, пейте, задолбайте меня, грязные, прекрасные люди. Спасибо тебе, внимание. За вас! За нас, за Сочи ЮДВ нас стало больше, мы уже третий год в этом зале празднуем. Мы размножаемся. Год размножаемся, да, детей стало больше. Так, желаю всем добра, любви. Побольше зарабатывать. Сочи ЮДВ нам в этом помогает прекрасно. Отличная компания. За всех вас. Ура. С Новым годом. Но ну, это еще столы не, не самонакрытые. Это только начало. Правильно? Столы еще полупустые. Скоро будет. Чуть позже будет веселее. Чуть позже будет. Буквально чуть-чуть еще и будет супер весело. Давай толкаем речь. А я скажу что ты самый красивый вещатель, я тебе серьезно, почитай сегодняшние комментарии, все сказали лучше того, как ты преподносишь информацию, нет, без обид, есть расхитя, это я, есть Иван, который э -э, начинает выделяться, он старается, э -э, ему нравится, причем его что прямые эфиры, есть Илья, который юмор у него искроменный, но у тебя самая поставленная речь, я тебе отвечаю, лучше, чем я. Вот какая у меня еще вообще? Поэтому.. Не, давай сейчас! Давай, давай, давай, давай! На месте! Виталь, давай сейчас! Вот он! Вот он наш стеснитель. Попозже, все мы попозже. Самый-самый-самый главный стеснитель нашего YouTube канала Сокиу ДВ. Виталия. Давай. Все просят. Давай тебя. говори, хватит. Я тоже хочу попозже. Время жить сейчас. Какой нахрен попозже? И может еще скажу, я хочу сделать задачу. -да -да. Нет, давайте попозже. Давай. Говори для всех. Да, говори всем для... добрый вечер. Рад видеть всех. Надеюсь, все рады видеть меня. Друзья, самое главное.. Очень люблю компанию «Сочи УДВ», рад здесь расти, развиваться, совершенствоваться. Желаю всем аналогичного роста, чтобы у всех все было хорошо. Вот. Ну и самое главное, что хотелось бы сказать, что в компании «Сочи УДВ», в частности моей работы, я рад тому, что я могу спокойно ложиться спать. Потому что наши клиенты получают то, что действительно приносит или доход, или это надежная инвестиция, или это надежное жилье, которое можно приобрести в городе Сочи. Поэтому наша компания надежная. Я желаю ей развития, чтобы у нас все был большой привоз инвесторов, чтобы на нас полагались люди при выборе своего жилья, где им будет комфортно, тепло и безопасно. Вот, все очень хорошо то, что мы все в Сочи, в компании «Сочи ЮДВ С наступающим Новым Годом! Всех, всем в наступающем Новом Году больших побед! Ну вот, и просто как денежного, так и профессионального. С наступающим! Друзья, собственно, от себя хочется рассказать, что такое «Сочи ЮДВ. Я в «Сочи ЮДВ работаю с мая 2022 года. Первое, что хочу сказать. Это единственная компания, в которой работают только мужчины. Сочи ЮДВ – это единственная компания в городе Сочи, кого берут только по рекомендации. Шансов нет. И то с серьезным колоссальным опытом. Это далеко не та компания, в а, которую берут тех, вот лишь бы взять, да, потому что у нас основная масса компаний, да, наверное, 99% в городе Сочи, вот лишь бы взять с опытом, без опыта, вообще насрать. Ну давайте по-честному. Про крупные компании вообще молчат, там берут вообще, вот, ну, всех, вообще всех берут. Иногда, иногда даже документы не спрашивают. Сочи ДВ берут именно... С колоссальным опытом. И когда вам звонит сотрудник Сочи ЮДВ, то, что он вам рекомендует, он вам рекомендует как для себя. Он знает, где споткнуться. Он знает, где хуже и где лучше. Понятно, что у вас есть свое мнение на этот счет. И это нормально, это правильно. Да, но то, что мы делаем, мы действительно делаем как для себя. Мы делаем это от души. И сейчас у нас в банкетном зале там идет мероприятие, да, я так потихонечку вышел, ну, с вами поделиться своими эмоциями. Лично для меня что такое Сочи ЕДВ? Сочи ЕДВ лично для меня это дом и семья, в которую хочется возвращаться. Это та компания, в которую хочется не то что идти на работу, хочется бежать. И лично я свой рабочий день всегда начинаю с 8.30. Всегда. Неважно, во сколько я заснул, во сколько проснулся, всегда в 8.30 у меня начало. Хотя рабочий день начинается в 9. .00. То есть я себе даю время подготовиться к рабочему дню. И мы с вами работаем, да, то есть мы действительно с вами работаем, мы с вами прорабатываем. А, я знаю, что смотрят а, здесь покупатели, которые с нами работают и месяц, и два, и три, и полгода. То есть а, по-разному бывает. И мы действительно делаем вот прям вот, ну, вот так, вот прям вот, чтобы на 100% выложиться. И Сочи ЮДВ, это действительно, знаете, вот Дима Юдаков, это, блин, наш локомотив. Марина Юдакова, его супруга, она... Идеальный руководитель. Она действительно идеальный руководитель. Она сделала такую дисциплину в компании и такой уют. Этого не было, ну, не то, что не было. Этого я не видел никогда. Я поработал в разных компаниях в, в городе Сочи. И могу сказать, что Сочи ЮДВ это все-таки то место, это прям конечная точка в городе Сочи, потому что после Сочи Блин, ну некуда идти, и однозначно то, что нам дает руководство, это, ну, это даже иногда не описать словами, это тот опыт, знание, забота, уют, я не знаю, как это правильно сказать, то есть они нас подталкивают, и мы с вами работаем так, как это действительно надо и надо именно для вас. Теперь слов за мной. Итак, друзья, вы выпили, да, закусили, все вам нравится, да, надеюсь? Ну что, теперь давайте начнем, наверное, с самого главного. С чего начинается наш с вами рабочий день? Естественно, с планерки, которую мы не любим, вот эти вот долгие ноты, когда нас ругают, орут, орут, ну это лишнее. Итак, дамы отдыхают, господа выходят на планерку. Прошу сюда всех. Давайте, давайте. Планерка у нас, ребят, ну а как вы хотите? Все время, чтобы отдыхать, надо хорошо поработать. А потом мы будем вот уже. Они с вами... Все ребята пошли на планерку. Все, начинается Конечно, планерка. Давайте, что-то у нас видели, ваши жоны вот сейчас посмотрят, да, как мы вас будем ругать, пусть вам будет стыдно, а дети так как поколение ваше будет смотреть, да? Скажут, вот вам папа какой, а? Хороший или плохой? Вот сейчас мы все и узнаем, хороший папа или плохой. Так. А -а -а. Ближе туда и пойдет, давай, Вань, выключай камеру, давай. Это, ну, давай. У тебя давай, тоже давай. планерка, а ты что думал, у тебя выходной что ли? Друзья, ну извините, у меня тоже планерка, у меня выходного нет. Оказывается, В да. В мне вот так вот, вклиниться вот так вот. Клин-клин. <связать> как я говорю, давайте включайте свои телефоны. Вот вон, Итак, друзья, друзья, вон, коллеги, сзади, подводим вон. итоги с вами. Вы все мне считали сделки, насколько вы продали, сколько сделок у вас было. Пожалуйста, Вячеслав, Убирай телефон. <связать> Слава, телефон убирай. <связать> Итак, а, за 2022 год у нас в больше продал Иван Колсов. Почти на 400 миллионов он продал у нас. Иван, мы тебя сердечно поздравляем. Ты молодец. Я знаю, ты хочешь подарок. Тебе вот компания например, ничего не дарит. Да? Прямо он никак не участвовал в твоей жизни. Да? Но почему-то ты у нас оказался лидером. А это что значит? то что тебе компания дает хороших, обеспеченных, и богатых клиентов, наверное, да, это о чем-то значит, вот, так. За подарком выходить? Я, конечно, всех не буду перечислять, кто значит, сколько там продал, да, но особенно я кого то выделю, значит, второй у нас продал, это второе место занял, это Вадим Хайстов на 270 миллионов, Вадим Красавчик, молодец. Ну Ива, у Ивана просто чек побольше, а Вадим у нас старается, но зато у него количество сделок, извините. Можно сделать 15 сделок, а можно 44 сделки сделать. И у ху еще попробуй постарайся. Вот. Вадим у нас также хочется отметить, то, что он у нас там какой-то 333 год, по-моему, работает. А -а -а. За что мы его и уважаем. Вадим молодец, красавчик. Дальше у нас идет Виталий Сосин. Почти на 200 миллионов продал. Да. Скороваров Александр 165 миллионов. Залозный Иван 132 миллиона. Причем несмотря на то, что он у нас работает полгода. Полгода. Хорошие вот. результаты. Да. Ребят, а, значит, Дмитрий. Ну и как по традиции, мы, конечно, мы не заморачиваемся с подарками. Кому-то нужен, не нужен. Вот это вот. Мы дарим всегда стандартные. Дмитрий, дай Джеймсон. Качели. Это мы даем Ивану Холсову. У нас немножко обладательства. Да? Это будем говорить так, так, как у нас э, идет импортное замещение. Уже импортного алкоголя особо-то и нет. Его попробуй достань еще, да? Ешь, вот. не, ешь не волнует. Да. Дальше. Дальше мы даем Виталию Союзу. Джеймсон. Даем, конечно же, даем. Да, дальше, так, кто у нас там идет еще? А вот эти буры, которые, которые у нас, ребята. Что? Кто А? Кто это? Нет. Ой, ну подожди. Вадим Харрисов. Давай, давай, давай. Ты? Давай, дари, возьму. Второе место. Так, и кто у нас там следующий идет? Колосов. Харрисов. «Сосин» и. С Нет, не с А с короваровым вообще? Как там говорит у Шаншин? Где он Шамшин? Угорел, Потому что плохо себя вел. В этом году. Да. Так. Лидер не может на восток. Нет. Да. Думаешь быстрее, я уже у Иван Холодный. Ну так давай, Иван. Иван Холозный. чем человек, который проработал год. Так, и остальные подарки мы дарим всем остальным сотрудникам по этому лейблу. Все. Лейтен, <свят> <свят> давай, как было, а там разберем. Радушнич, но только твердо приходите на работу. Передавай. И не с передохом. Пьете, не пьете, не волнуйся. Придется пить. Передавайте <свят> дальше. Да. Красные кирпичи. Давай, пет. Раньше каждый вечер мы пьем. Давай Дим, ты раздавай пока. Все, все, подчеркну, что мы будем не засталки, да? Серега это потом. Он и так дурной. Залкаш. <свят> все подчеркну, нет коров, че лишнее? У меня есть еще, так как у нас Иван Колос выделился. Выделился в этом году. Но твой декабрь, Вань, скажу по честному он мне не нравился. Потому что прошлый декабрь 2021 -го года, у тебя там росли, росли такие росточки. Потом в конце декабря ты уже собирал урожай. А в этом году ты как-то вот не потрудился. Понимаешь? Но ну, несмотря даже на то, что, на год, потому что твой декабрь как-то что-то не очень. Вот. Мы тебе за то, что ты вроде бы как трудился за весь год. Мы дарим тебе еще дополнительный подарок. — Не ожидал. — Ты не ожидал, да, мы тебе дарим. Так, сейчас... — Все, извиняй. — Вот это Иван, мы тебе дарим iPhone самый последний, 14-й, чтобы ты вот по целу и вот прям вот наслаждался. Я надеюсь, тебе устроит такой подарок. У тебя есть леч? Нет. Заменим микрофон. Нет, я у его покажу. Нет, нет, нет. Половина, половина Ну, можно я вкратце покажу? Я не ожидал. Мне много детей не буду это... Мне очень безумно приятно. Я знаю, что Сочи и ДВ дают такие возможности, которые в этом в городе Сочи не даст абсолютно никто. А, Марина, Дмитрий, я безупречно благодарен вам за все, что вы даете мне, всей э, команде, всем моим коллегам, то, чтобы они максимально зарабатывали, чтобы они наслаждались жизнью. И, блин, реально, ребята, нигде э, в этом Сочи такого не получат, не увидят, как только в Сочи. -ДВ». И максимально мы Благодарим вас всех. Блин, мне кажется, я сейчас расплачусь. Давай, запомнился. А -а -а -а. Честно скажу. Лишние слова. Короче, 14-й промакс. 14-й промакс а, на 256 гигабайт. Буляйте, <с two -thead> каждый Новый год мы ему дали новый айфон. В общем. Ребят, с наступающим Новым Годом, я вас всех поздравляю, трудитесь, не обижайтесь иногда, иногда не обижайтесь, а иногда обижайтесь, ну, потом простите. В общем, с наступающим, трудитесь э, в наступающем 2023 году еще больше, чтобы каждый год мы X2, чтобы в следующем году мы были еще больше. С наступающим! Вадим, то у нас уже какой там десятый год Сочи ЕДВ кратенько два слова вот сказал и дальше пошел супругой Сочи ЕДВ лучшая компания в городе Сочи по продаже недвижимости все обращайтесь все Вадим обращайтесь все Дети с папой. Да. Дети, с папой. Побудьте. Идем. Поддержите, посмотрите, что мы подарили. Ж... Милые жены, девушки, я вас Идем. поздравляю также с наступающим Идем. Новым годом. Пусть вам, конечно, будет достанется не лейбл. Я вам желаю тоже грандиозных успехов. Поддерживайте всегда своих мужчин, своих вторых половина. У кого-то получается, у кого-то не получается, но потом все получится. Не ругайтесь, если что-то не получается. В общем, спасибо вам, то, что некоторые, кого я вижу здесь повторно. То, что мы с вами уже как родные, то, что вы присутствуете на наших всех мероприятиях. Спасибо вам, в общем, за все огромное. И я вам дарю скромные, но все же подарки, потому что мне хочется вам делать подарки. Сереж, давайте, вручайте. Я надеюсь, что каждый будет очень приятно получить такой подарок. Покажите. Спасибо, спасибо. Но Red Line лучше, я увидел. Что <свят> <Все свят> это херня. У нас жуны должны быть трезвые, здравые, мудрые. <свят> так что им они должны ухаживать за собой. Поэтому вот вам такой небольшой маленький комплимент. Девушки, спасибо большое, можете занимать места. Первуйте их, чтобы они рады. Бежат на печи. Дедушка Мороз, ну ты как бы приготовился? Да. Один. Где Дед Мороз? Одевайся. Я? Так, ребят, самый главный момент у нас. Дед Мороз переодевается. Давайте, две секундочки, посмотрите, позади меня. Дедушка Мороз переодевается. Ну как преддверие Нового года без Деда Мороза? Вот он, вот он, посмотрите, вот он, смотрите. Я вам даже даю подсказку, Дед Мороз уже переодевается. Сейчас он натянет бороду, шапку, ушанку, все дела, и все будет Дед Мороз уже. Смотрите, вот он, готовый уже Дедушка Мороз. Чуть-чуть, буквально прошло пару секунд, и уже Дед Мороз уже готовый. Вот сейчас он возьмет, что там у него, перчатки, да? Сейчас он возьмет посох, но посоха буквально нету. Детишки. Будь. Давайте вы хотите все. Сейчас будете танцевать, а сейчас, будете ну... стихи рассказывать, Дедушку Морозу, да? Кто знает стишок? Ну-ка, кто опекой будет? Кто молодец? Друзья, а, самое максимальное. Дед не знаю, Мороз, просто мороз, без кусока. Но самое главное твоей, с подарками. Дед Поэтому. Мороз, посмотрите, какие дети будут довольны. Что Давайте чуть-чуть осталось. Что за нос. Борода, борода, на, носах, и так, и так, и так, на носу, Рапинки? А глаза-то папины? Дедушка Мороз, детишки, давайте выстраиваться. Ну что, детишки, давайте. елки у нас нет. Раз, два, три, елочка, свети, гори. Вот это не будем, да? Мы позовем деду, ну что... Дед Мороз, приходи, борода из ваты. Привет. Привет. Привет, я чуть позже подъеду. Ну, пошел на стрелу. Дим, а глаза-то папины? Что, не узнал что ли куда смотреть кто-нибудь знает стишок ну хотя бы никто ничего не знает дети современные все смотрят ютуб да знаешь да, ну, давно ну ладно дедушка мороз я ты знаешь давай Вот. дедушка мороз сейчас тебе расскажу дед, дед, дед мороз красный нос борода из ванны бар... Мороз. Давай, дари подарок. Давай, подарок. Давай. Подарок давай. Молодец. Ничего, он, он отдувается за всех. Все получают у нас сладкие подарки. Держите, только не уроните. Может, нас на пол на пол? Мы ему настолько постарались, что они настолько тяжелые, что. на пол. Все, неси родителям. Мне описалось, что пускай кончился. Девушка Мороз, давай всем остальным подарки. Ну что ж ты теперь. Все заслужили. Сладкие подарки, а родители следят, чтобы не было детей. Да. Не балуйтесь, иначе я не приду. Да, с Новым годом, ребят. Все, забираем подарки. Ну и все, теперь можете продолжать пить, есть и наслаждаться. Еще одна минуточка. Да, так получилось, что я лица всего коллектива хочу поздравить Диму, Дим, тебя, с наступающим праздником. Марин, ты у нас идеальный руководитель, Дим, ты наш локомотив, за которым мы идем и стремимся. И хочется сказать да, еще раз от лица всего коллектива, Сочи дв это дом и семья, в который хочется возвращаться и бежать каждое утро. Марин, это подарок тебе от всего коллектива. Я надеюсь, там не деньги. Три соточки, три 3... соточки, да. Дима, и тебе подарок, прорывается. Как Как неожиданно. Есть, есть, есть. Нормальный подарок, что за подарок, который нельзя выпить? У, я, а вот прекрасный подарок, дорогие друзья. Все. Марин, там скайпас. Все нормально у меня все заряжки. Да, да, да. Скайпаз, да? Мы просто знаем, что ты любишь горы и лыжи и э, в этом году мы решили сделать тебе такой подарок взять на сезон Скайпаз на Газпром, чтобы ты каталась весь сезон с удовольствием и, и без травм. Спасибо, ребят, всем спасибо большое за такой подарок. Я обожаю просто лыжи. Вот, это будет вообще самый идеальный подарок который принесет пользу. Я люблю подарки с пользой. Спасибо большое. Вань, только давай как вас, ты не будешь меня трогать за бока. Я уже не трогаю. А уже не трогаешь? Два словечка. Сочи ЕДВ, вот прям вот продолжай. Сочи ЕДВ позволяет. Все, да? Не, давай так оставим. Давай-то вот именно так вот серьезно. Давай, ну, наговори, Я давай. искренне и честно говорю, что Сочи ЮДВ лучшая компания. Я только для, ради этой компании приехал в Сочи, потому что знал, что у меня получится с ней. Лучший э, состав директоров, так скажем, Дима и Марина дают такие возможности, которых, про селег, не, забывай, которых про селег, не может не может дать никакая другая компания. Я очень благодарен им. Сергей вручает в каждую минуту. Серега, это прямо, знаешь, как это... Как это... По всем вопросам... Все телы крепят, все телы. По всем вопросам он никогда не откажет. Даже если не знает, он всегда скажет, где посмотреть. Сергей... Ну, на самом деле... Сереж, мы тебя любим. Да, да. очень любим, да. Сергей. И вот э, по крайней сделке я просто очень благодарен, и я эту благодарность монетизирую потом. Спасибо огромное, Я пришли сюда. Добрый день, как они существуют, видят всё. Также как они существуют. Дорогие друзья, ёкарный бабай! Александр, вот так вечно во время презентации у вас на проводов не закрывается. Саша, презентация не идёт. Жилой комплекс Я вас обожаю, нахрен, понятно, вашу удивительная. Обожаю, не обожаю, может быть, вы меня не видите, но я вас люблю. Пока я ищу, поэтому говорю, я говорю это, поймите, потому что когда я держусь, я начну всем дикопытно вас заблюбить. Но, думаю, лучше я сделаю потрезреннее, чем я это сделаю по и это будет выглядеть намного лучше, намного интереснее. Парина знает то, что я вас люблю. Ну, не всегда все так получается, даже сотрудники, которые ушли от меня, они все равно, наверное, поздравляют мнению, и что-то просят помочь, и просят <сесс> подать мне покорнение в этой лестнице. Друзья, я надеюсь, что мы с вами идти вечно, постоянно рука об руку. Если вы, сразу же скажу, ленитесь, больны, ребят, не было такого дня, сколько я работаю, чтобы я хоть раз по болезни не вышел на работу. Уважительная причина, что вышли на работу, это опять смерть. Вы что, не верите, что ли? Это, блядь, вызов к тому, чтобы вы поднялись в бердак, поднялись, вышли и сделали что-то больше, чем вы можете себе это да, построить. Потому что, ну, блядь, видим Сомневаетесь в этом? не выкиньте, значит, не можете. Короче, ЮДВ, блядь, звучит это как ВДВ. Не ВДВ, значит, ЮДВ. А ЮДВ дальше хотят. Догадайтесь дальше сами. Хотите жить красиво, херачнее. не умейте жить красиво. И, блядь, дрищи. Ребят, не обижайтесь. Дрищи ему много побывало, блядь. Ну, все, кто у нас побывало, даже дрищи зарабатывают. Хватит срать. Давайте зарабатывать. Мы запалим. С приятного аппетита! За это похлопаем идем, дорогие друзья. Поэтому работаем дальше с кистомзопы. Собакам здесь не место. Поддерживать. <свят> Наплевать вообще. И кто там? Займаться. Мы сделаем все, что давай. мы хотим. И обычно все получается. А я на самом деле хотел бы дополнить. Все, кто не знает, я полтора-два года работал в компании Netflix. Netflix – это компания застройщика города Сочи, у них свои отделы продаж по городу. После этого я работал в отделе продаж «Ромады», это, сами знаете, самый любимый комплекс, особенно Димы. В общем, я знаю всех застройщиков, я работал со всеми агентствами города Сочи. И я вам скажу, что каждый из объектов компания «Сочи-ЮДВ» делает рекорды. Друзья, нас в агентстве, сколько нас, 12? 16 человек, 16... весь не... Не город. Друзья, 16 человек, весь город накипает. Я вам серьезно говорю. Потому что такие объемы не делает ни одна компания в городе Сочи. Я вам это ответственно заявляю. Ни одна компания не делает таких объемов. Я когда работал в компании Netflix, Дима тогда стал платиновым партнером. Чтобы стать платиновым партнером, нужно продать сколько я не помню. Там слышали ну, о, ну да, 500 миллионов, 500 это... миллионов плюс. Вспомните истории, поднимите архивы всех а, картинок там на Новый год, которые приходили, а, поздравляли партнеры нашу компанию Сочи ЮДВ. Помимо того, чтобы этот год Дима стал, ну, Дима, я говорю, как Сочи ЮДВ компания стал платиновым партнером Нетвикса. В этот же момент, в Новый год, вспомни, приходили партнеры. Loft Group свыше тысячи квадратных метров продаж за год. Loft Group – тысяча квадратов. Netflix – больше полмиллиарда рублей общего вала. И сколько других объектов? Вы представляете объемы какие? На ромаде 340 номеров в одном корпусе. Как вы думаете, Сочи сколько продала номеров только при моем присутствии в отделе продаж? Свыше 250 номеров, друзья, 250 из 340, каждый номер стоит минимум 12-15 миллионов рублей. Вы представляете, что это за объемы? Вы находитесь в самой лучшей компании города Сочи. И когда я выходил из отделов продаж, которых я проработал свыше 3,5 лет, я знал точно, куда я пойду. Потому что с этим человеком, с этой компанией меня связывает уже много, и я хочу здесь расти и развиваться. Поэтому знайте то, что вы выбрали самый верный путь. За компанию «Сочи ЮДВС»! Наступайте! Мы лучшие! Мы лучшие! Мы все лучшие, ребята! И теперь мы даем слово самому сексуальному мужчине в «Сочи ЮДВС», Павел Николаевич, Павел Николаевич! Стой, стой, стой, Павел Николаевич! Стой стой, стой, стой, стой, стой! Паш, стой, ты подожди, ты паш! Ну, давай два слова! Все, тебе давно, ну все, уже. два слова скажи. Пожелай руководству Пошел. на будущий год. Спасибо, Паш, ты такой многословный! Вот так вот, друзья, нам проходит корпоратив! Корпоратив в преддверии Нового года, поэтому вечеринка только начинается, впереди все самое интересное. Саша, одно словечко, Сочи UDV лучше и ними дальше идем кушаем. Не, Сочи UDV однозначно лучше. три года я уже с ними, ни разу не пожалел. А, кроме Сочи UDV я сто процентов не пошел бы в какую-то другую компанию по недвижимости. Потому Дима. что они нахрен не нужны. Да, нахрен да. не нужны. Я через Диму брал квартиру и мы счастливы, что Дима осуществил нашу мечту. И я Дима прям красавчик, он прям молотит, прям из остановки, мы все за ним идем, правильно? Да, да. Да, все, Саш, спасибо. про енотов? Два слова. Одни Сочи есть. Да. А в Сочи ЕДВ есть еноты? Есть да. только один енот. Да. Слав, Сочи. два слова Сочи. про Сочи ЕДВ. Вот прям вот, ну как есть, вот, вот по-братски вот это все. Да? С кайфом. С все. Да. Да. да, все. Все, достаточно. Спасибо, Я Слав. люблю Сочи ЕДВ. Ой, лучшие. Мои еноты. Какие мои еноты? Твои еноты тоже любят Сочи ЕДВ. Борис, Борис передает всему Всегда. руководству. Сочи давай. Какому руководству нахер? Он вообще, он, он меня любит всех. Кратенько, Сочи ЮДВ, продолжаешь мысль, вот прямо вот на 2-3 секунды. Можно на 12, можно на 40. Сочи Дв лучше Да. да. Все. Вот, Красавчики. Давай тогда пожелаем. Вот знаешь, кому пожелаем? Руководство вот, Марине и Диме. Что мы пожелаем? Руководству Сочи Юдв. Марине и Диме желаю счастья, процветания и много средств. Все, вот, спасибо, красавчик. Спасибо. Теперь перед нами много уважаемой. Специалист Сочи... Тихо, тихо, тихо, блин, держись. ну уважаемый специалист Сочи ДВ, Андрюх, ты в Сочи ДВ сколько уже? Шестой год, седьмой или десятый? Просто ты вот вы... вы... выберешь цифру. Жизнь. Можешь выбрать цифру? Я даже не знаю. Мне кажется, я еще родился. И, и уже, уже, я... уже сразу в Сочи ДВ, уже Андрюх. Уже вот да. Кратенько, вот прям вот краткость, сестра талантов, по-братски, вот прям туда. Да. Все? Да. Все хорошо. Все, спасибо. Дай бог каждому. Спасибо тебе за развернутый... Ответы и поздравления, а, да. Андрей, ты лучший. Всех. С кайфом. Всего. Все. Все, Всех пока. всего. Давай. А что, конец? Все? Серега, конец? Пауза. пауза. Пауза. Ребят, извините, пауза. Серег, про Сочи и ДВ. Ты у нас вот... Блин, Серега у нас вот... Под, вот крепит все тылы. Вот, вот когда вот, договор, там, монтаж, совет, кому-то пинка дать, это всё к Сереге, Серег. два слова Сочи и ДВ, Что ну вообще... Э, какую роль для тебя сыграла компания Сочи и ДВ? Ой, Для меня огромную роль, кажется, сыграла компания. Я уже в компании сколько? Более почти, чем Вадим. Только Серьезно? Вадим... Не, ну Вадим больше, ладно. Ну лет 40, ладно. Пускай будет 40. да. Серег, ну давай тогда... Я сказать, вырос этой компанией от какого-то простого монтажера до юриста. До юриста, да. Серег, давай тогда пожелания Диме и Марине. Вот прям вот, когда вот прям от сердца вот это все идет. Прям все, любви вам, денег там все. Да-да, вот именно так. Счастье, здоровье, денег... Да. О, благополучие. Да. да и чтобы не ругались. Все, пока. Да, два слова про Сочи и ДВ. Прям два слова. Кратенько, прям вот там краткость, когда сестра таланта. Довольные клиенты, так спокойный риэлтор. Все, достаточно. Иди, иди поцелуй. Я так, поцелуй. так спокойно сплю, когда наши покупатели, инвесторы спокойно, спокойно спят. спят. Да. Вообще, все, я, значит, спокойно сплю. Инвестируйте из компании Сочи ЮДВ, будьте максимально довольны э, результатом. Все, Виталь, красавчик oh, oh, oh. Теперь о тебя пожелание компании. Два словечка кратенько, скайпом, все полетели. А, я желаю внутренней и внешней гармонии. Во! Достойно. Это да. И чтобы был баланс между сознанием и сердцем. Это очень важно. Слушай, Ваня. Ты просто как будто вот готовился, вот тебя. Да, ты просто... Ты самый лучший, ты всем прям выделился, красавчик. Спасибо. Друзья! С наступающим! С наступающим! Новым годом! Слаб! Два слова, Сочи Дв и. Дальше продолжай мысль, продолжай, не останавливайся. Сочи ЮДВ это лучшая компания, вообще лучшее, что в моей жизни случалось в карьере. Это лучшее, что было в твоей жизни, да? Ну, лучше у меня все-таки на первом месте и дети. Ну, понятно, понятно. А лучше именно в работе, на самом деле, я знал руководителей, но руководителей, которые у меня сейчас, лучше таких не найдете. Вообще, вот. Просто... нам хочется вам взять на руки и вот просто нести, да, да вот. нести. Не, не просто нести, хочется за ними идти. На да, самом деле да, это да. те люди, а, с которыми не хочется просто где-то подняться и уйти дальше. Нет, с ними хочется идти, идти и идти, идти до конца. Вот именно до конца. С такими Флаб. людьми прям не стыдно. Флаб. Прям хочется. спасибо. Красавчик. Давай, давай, пятюничку. Давай, пятюничку. Давай, пятюничку. все, молодцы. Вот они все отдыхают, у всех замечательное настроение. Все в супер, в лучшем виде. Тим, весь коллектив нажелал, поздравлял вот кратенько себе и компании вот прям вот в двадцать третьем году. Вот прям два словечка, две поздравлялочки. Давай, Тим. Я, я... бы хотел сделать так, как Иван Колосов во время э, нашего межчатного э, пере... пересылки, но я не могу это повторить. Да. Поэтому я лучше скажу своими словами. Дорогие друзья, в общем, я вам что желаю? Чтобы в вашем году все сбылось, сбылось то, что вы сами себе на и то, что вам пожелают, и то, что вам желают не другие. Ради Бога то, что они желают, потому что все, что они желают плохое, это не сбудется, а то, что хорошее желают, это сбудется. И вы знаете, любое, любое слово это молитва. И даже если э, вам сказали что-то плохое, пошли не нахер, потому что если вы скажете что-то хорошее, это хорошо и это сбудется, потому что то, что они сказали плохое, они желают это плохо, а вы желаете это хорошо, и вы повторите несколько раз, и сбудется то, что вы захотите. Короче, хотите квартиру в Сочи, будете повторять регулярно, хочу квартиру в Сочи, хочу квартиру в Сочи, хочу, это сбудется. И вы все знаете, куда звонить. Не да. Да. знаете номер телефона, куда звонить. Да. Потому что любое слово это молитва. Короче, верьте и мечты сбываются. Я сам всегда говорил, что я... мне когда-то, я вам честно хочу сказать, 10 лет назад, когда я пришел с армии, был у меня такой работодатель, звали его Александр Честно. Ну, Александр. Александр. Александр Тарасенко. Да. Это был город Светлоград, Савропольского края. Он мне говорил, ты будешь ездить на Ямарке, да. причем на самом последнем. Он мне говорил, ты будешь зарабатывать минимум 10 тысяч рублей в месяц. На тот момент у меня заработок достигал 12 тысяч рублей, это был 2006 год, 12 тысяч рублей в месяц. Я никогда в это не верил. Но буквально я все его ожидания оправдал буквально спустя 4 года. Поэтому никогда не верьте в то, что вам говорят люди. А если говорят, запоминайте только хорошие. Не... Не цепляйтесь на плохом, э, фиксируйтесь на хорошем и повторяйте это как мантру, потому что все то, что хорошее, э, пытайтесь э, это как молитва, да, молиться может быть вы не любите, там, да, о боже, если на весе, может быть это хорошо, но не надо, ребят, просто говорите, меня все будет вот так, блять, как корень как от жумба. и вот вы говорите, у меня корень стоит, у меня корень не работает, мой корень, блядь, облака пробьет. Ребят, ваш корень пробьет все облака, самое главное, говорите об этом ежедневно, и похер, что говорят остальные, остальные думают о вас, и что они, блядь, думают, сбудется у вас, не сбудется, наплевать, насрать на общественное мнение, просто идите к своей цели, будьте, верьте в то, что вы делаете, все сбудется, все, спасибо, спасибо. Иди кидай палку, пошли писать, Иван. Вань, Вань, я только что был там. Вань, Где, она, пожалуйста, Вань, Блин, уже многие знают. Да, Тормози, скажи, нужен Иван Вань, скажи, нужно Банколоса. Вань, скажи, вот, да, вот, вот в Сочи, давай что-то желаешь самому себе. Оставь вот так, не там, не трогай. Давай, У вот тебя так, есть да. телеведущий? Да, давай, слушаем, давай, давай. Так, давай, Так, давай, давай. Любви, здоровья, друзья, Сочи груз... Юлия, желаю с Кайфом добра, здоровья. Пусть исполнятся все ваши. Задуманные планы и мечты И самое главное Знаете, что у вас есть Самое доверенное лицо в городе Сочи Это Сочи ЮДВ И поэтому обращайтесь к нам И вы будете Самые счастливые, достойные Любвеобильные Люблю вас, целую Муа! Друзья, однозначно Сочи ЮДВ умеет отдыхать И сейчас каждый специалист прям Каждый каждый процентов сказал то что он хотел сказать то что прям прям, прям из души там шло и лилось друзья относитесь к сочи и уважительно потому что сочи и уважительно относится к вам друзья и любите сочи потому что сочи сияет для вас с вами был илья шамшин до встречи в новых выпусках пока